Ну а сейчас, как научиться петь? Я даю вам пошаговый план. И первая это цель, вот к вопросу из чата. У вас должна быть правильная формулировка, цель должна быть обязательно реальна, результаты измеримы, иметь временные рамки. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат, Проявите свою активность, какая у вас вокальная цель. Я прямо сейчас в режиме онлайн подредактирую, подкорректирую ваши цели, если они будут сформулированы неправильно. Напишите ваши цели, пока я рассказываю дальше. Итак, правильная формулировка цели. Если вы напишите такую цель «Я хочу петь, как Адель, через один месяц», это не очень правильная цель, Потому что, скорее всего, когда вы пишете, что вы хотите петь как кто-то, вы для себя слышите внутри голос Адель, и вы думаете, что когда пройдет вот этот месяц, вы будете вот точно таким же голосом петь, точно таким же тембром голоса. Но как поставить эту цель более правильно? Я хочу научиться петь все вокальные приемы и фишки, которые использует Адель. И давайте подумаем. Она использует все вокальные приемы и фишки за один месяц. Цель должна быть реальна. Это нереально. Но вот поверьте мне, даже если у вас будут суперспособности, талант, скорее всего, вы не сможете за один месяц освоить все вокальные фишки и прям внедрить их, в песне, да, вот свой вокал такой повседневный, скажем так, чтобы это легко получалось. Поэтому дайте себе, ну, если у вас крутые данные, хотя бы полгода. А, Ага, вижу цели, укрепить свой голос для более красивого исполнения авторского материала. Угу. Вот смотрите, укрепить свой голос, цель не очень, результат не очень измерим. Вот как вы поймете, ваш голос укрепился или он не укрепился, но вот мне даже это непонятно, если честно. Возможно, более правильно сформулировать, я хочу освоить вокальные приемы, допустим, 2-3 вокальных приема, чтобы мой голос звучал красиво и интересно в исполнении авторского материала. Вот это уже вариант. Цель петь красиво и попадать в ноты. А вопрос зачем? Вот тоже я не вижу результат, я не вижу в этой цели мотивации, понимаете? Поэтому, скорее всего, ставя такую цель, вы быстро это все забросите. Вот правда, вы быстро это забросите. А зачем вы хотите петь красиво? А какие конкретно песни? И цели, ребят, ставьте долгосрочные, можно хоть на 5 лет поставить себе цель. И ставьте краткосрочные, допустим, на год и на 3 месяца, на полгода. Три месяца, полгода, год, пять лет. И подумайте, что вы сделаете за месяц. То есть если вы поставили себе маленькую цель на месяц, вы ее выполнили, вам это дает мотивацию вообще двигаться дальше. И также вы можете себя проверить, а что я сделал для того, чтобы добиться этой цели, как хорошо я потрудился, поработал. А вот эта цель петь красиво, но это тоже такая своеобразная вкусовщина. Кто-то вас послушает и скажет: Да, красиво, а кто-то скажет вы ужасно поете. Ну, вот и все, понимаете. То есть это все, ну, как бы, ходьба по лезвию ножа. Попробуйте прямо сейчас переформулировать свою цель.